привет меня зовут анна алферова и в этом видео я покажу как я покрываю гель лаком под кутикулу пошагово а если вам понравился дизайн на фотографиях и видео то ссылочка на видео с этим дизайном вверху сразу после того как сделан маникюр я обезжириваю ногтевую пластину и под кутикулой далее Наношу бескислотный праймер на свободный край для лучшей сцепки. Бескислотный праймер улучшает адгезию, то есть сцепку искусственного материала с натуральным ногтем. Такой праймер должен высыхать на воздухе около минуты, поэтому я доношу на одну руку, потом наношу на другую, а в это время на первой руке праймер подсыхает. Так как у моей клиентки есть существенная длина, я буду укреплять эти ногти жесткой базой. Но перед тем, как укреплять ногти и создавать архитектуру, то есть выравнивать, я наношу каучуковую базу, то есть рабер база на свободный край. Не обязательно наносить ее полностью на ноготь. Полимеризую в лампе 30 секунд. Теперь наступило время выравнивающей базы. Это жесткая база, она создает архитектуру. Ее я уже наношу близко к кутикуле, отступая буквально полмиллиметра. Вначале проглаживаю ноготок, далее ставлю по сырому каплю этой базы и выравниваю на ноготке. Так как ноготь имеет длину и при выравнивании я накладываю достаточно материала он может стечь если промежуточно не просушивать ногти поэтому я просушиваю каждый ноготок отдельно конечно пока материал полимеризуется на одной руке в это время я покрываю другую руку однако в видео я думаю достаточно показать технику нанесения на пяти ногтях Итак, ногти покрыты базой, теперь наступило время гель-лака. Я выбрала один из самых сложных цветов – черный. В чем его сложность? Если я попаду на кожу, его очень трудно стереть с кожи, не оставив серого следа, поскольку пигмент практически впитывается. Вначале в лаковой технике покрываю ноготок, проглаживая кисточкой по ногтевой пластине. И когда большая часть ногтевой пластины покрыта гель-лаком, уже у кутикулы я прохожусь боковой частью кисти. Прохожусь таким образом, чтобы не оставить пустых мест. Иначе это очень дешевит внешний вид маникюра. Просушиваю этот ног ноготи, перехожу к следующему. Так как на среднем и Безымянным у меня планируется дизайн на полупрозрачном цвете, поэтому покрываю указательный ноготок. Те же самые движения. Прохожусь в лаковой технике, кистью плоско по ногтю, запечатываю, а у кутикулы подталкивающими движениями довожу гель-лак. Мой черный гель-лак очень пигментированный, поэтому мне достаточно одного слоя. Если у вас не настолько плотный цвет, нанесите еще такой же слой. Как я говорила, на остальных ноготках у меня будет дизайн. и Я их покрываю базой, камуфлирующим эффектом. Каким образом? Практически техника нанесения такая же, как и у цветного гель-лака. В лаковой технике наношу на ноготь и выстраиваю тонкую капельку, для того, чтобы затонировать натуральный цвет ногтей. Ноготки, на которых не будет дизайна, можно покрывать финишем. А дизайн, который вы уже видели, я снимала в отдельном видео. Ссылочка вверху.